Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Александр, я сервисный инженер компании Go3D. Вот, сегодня мы будем говорить про материалы для печати на принтерах Ultimaker и Slime, но, тем не менее, этот вебинар должен быть интересен еще просто именно как экскурс по материалам. Вот. А, в принципе, с Ultimaker я общаюсь уже достаточно давно, как работаю здесь принтеры себя очень зарекомендовали, в первую очередь, за надежность вот, и за, скажем так, функциональные возможности, потому что очень широкий спектр материалов, о которых мы сегодня поговорим, плюс к тому, то, что компания Multimaker в продуктах S-Line поддержку, нормальную поддержку печати композитными материалами, то есть у вас, скажем так, вы можете печатать ими без риска, для ущерба принтера, почему это и как, мы, конечно, рассмотрим более подробно в вебинаре. Вот. Сам а, вебинар будет разделен на несколько этапов. Сначала я расскажу про экосистему мультимейкер за счет чего она как бы существует, какие основные сильные стороны и чем она выделяется. Вот. Далее мы перейдем непосредственно к рассмотру самих материалов. Мы разберем основные материалы, я расскажу о, об основных видах композитных материалов, что это, для чего это. В конце мы затронем тему материалов поддержек и разберем общее положение по хранению материалов. Вот, Начнем. Экосистема Ultimaker, она представляет собой определенные аспекты, в которые входят и как и сами принтеры, как и средства программного обеспечения и материал Ultimaker, которые производит сама компания. Она уже достаточно давно развивает а, свою концепцию, благодаря этому а, достигаются хорошие результаты печати и самое главное, что они стабильные и надежны. Вот. о каждом из этапов мы поговорим чуть более подробно на следующих слайдах. А, мы сегодня будем говорить про принтеры Ультимейкер S3, S5. Они входят в линейку S-line. Вот. в принципе оба принтера, они механически как бы соответствуют. Ну, друг другу, то есть они практически одинаковые. Вот. Разница основная только в области печати. То есть, если Ultimate rs 5 это 330 на 240 на 300, то есть у нее достаточно большая область печати, то Ultimate rs 3 230 на 190 на 200. То есть это более классическая область печати для ну, FDM печати. То есть Стандартный. Вот. Также из ключевых особенностей у всех принтеров можно выделить это возможность печати с толщиной слоя, начиная от двух микрон, то есть это достаточно высокое разрешение для IBM печати. Также э, печать возможна двумя материалами за счет двух независимых механизмов материала. Ну, подачи материала. Переключение здесь осуществляется с помощью механического переключателя. Оно достаточно быстрое. Вот. Также линейка принтеров Ultimaker S-Line оснащена стеклянной дверцей, то есть рабочая камера закрыта, что особенно актуально при печати материалами, которые подвержены эффекту усадки. Вот. На обоих принтерах существует нагревательная платформа с, со столом из закаленного стекла, также на принтерах идет автоматическое выравнивание с помощью сенсора, который расположен в печатающей головке. Это необходимо а, для того, чтобы у Ultimate RS5 большая рабочая зона, соответственно, чтобы первые слои аккуратно клались и, соответственно, не отслаивались в процессе печати. Вот. Также а, держатель для катушек встроен датчик определения материала, об этом мы поговорим чуть позже. А, несмотря на то, что компания Ultimaker выпускает собственные материалы для печати, это никак не ограничивает вас от использования сторонних материалов. Более того, компания Ultimaker поддерживает, сотрудничает с многими производителями и профили, которых можно будет потом скачать в куре, об этом я расскажу чуть позже. Оба принтера оснащены сенсорными экранами, там а, существует удобное Пошаговое управление для большинства задач, удобное отображение, множество языков, в том числе и русский язык, что актуально для нашей страны. Также за счет э, программ обеспечения Multimaker Pro возможно удаленное управление, наблюдение за состоянием принтера. То есть при самих принтерах также встроены камеры, чтобы можно было удаленно посмотреть за состоянием печати. Вот. И как я уже говорил, то что принтеры э, полноценно поддерживают возможность печати композитами. Об этом мы тоже поговорим далее. Вот. Следующий элемент это принткоры. Что это такое, для чего они нужны? Они были впервые введены в Ultimator 3, они представляют собой скажем так, отдельный быстросъемный блок или картридж, в котором уже есть сопло, нагревательный элемент, температурный датчик. И радиатор охлаждения. Это необходимо в первую очередь для удобства и простоты обслуживания. То есть вам, допустим, необходимо оперативно заменить материал или у вас возникла засорение сопла. То есть без прерывания работы вы можете оперативно произвести замену и продолжить печать. Вот. А на данный момент они представлены в трех видах. Это принкор АА, это скажем так, классическое сопло для основных материалов, оно выпускается в различных диаметрах. Это 0,25, 0,4 и 0,8 миллиметров. То есть для тонких работ, средних, которые 0,4 классическое исполнение, 0,8 для каких-то черновых и больших работ. А Printcore BB был представлен специально для водорастворимого материала ПВА. Вот, выпускается он в диаметрах 0,4 и 0,6. О нем чуть подробнее я расскажу, когда мы будем рассматривать водорастворимый материал. Поддержки. И Printcore CC, он был специально сделан для печати композитными материалами. Его отличительная особенность в том, что кончик сопла выполнен, выполнен из рубина. Мы также о нем более подробно поговорим, когда будем разговаривать о композитных материалах. Вот. Uh, Ultimate кур это слайсер программ обеспечения, наверное, один из самых популярных в серии 3D-печати для тех, кто знаком так или иначе средопечатью, наверняка об этом слышал, он является мощнейшим инструментом для подготовки модели для печати на принтерах Ultimaker и не только. Чем он, скажем так, хорошо себя зарекомендовал? То, что у него удобный продуманный интерфейс как и для начинающих пользователей, так и для продвинутых. То есть для начинающих пользователей возможно использование уже готовых профилей, которые преднастроены в самом, в самом программном обеспечении также, и для продвинутых пользователей доступно порядка параметров печати, то есть это очень большое количество для всевозможных тонкостей и настроек. Также возможно добавление собственных профилей печати для конкретных принтеров и создание своих материалов, то есть с их температурными параметрами, скорости и так далее. Вот, На, так как ультимейкер Pura является открытым и бесплатным программным обеспечением, уже в самой куре содержится большое количество принтеров. То есть вы скачиваете ее сайта для принтера и можете уже помимо основных принтеров Ультимейкер, выбрать из готовых производителей большое количество, вот потому что производители могут встраивать профили для своих принтеров непосредственно в сам продукт. Чем еще отличается? Это кура marketplace, это специальная платформа, где содержатся различные плагины для улучшения функционала ну, точнее, не улучшение, а расширение функционала уже программы, также там существует раздел материалов, где вы можете уже скачать преднастроенные профили для различных материалов. То есть вам нет необходимости подбирать, профиле, вы можете скачать готовую и на основании этого уже начать свою работу. Также ультимейкер uh, Core, начиная с версии 4, поддерживает синхронизацию и печати параметров облаки. То есть вы uh, создаете свою учетную запись, работаете из дома, у вас настройки синхронизируются, вы приходите на работу, продолжаете использовать те же самые параметры или настройки, которые вы установили предварительно дома. Вот Также в кур Core поддерживается удаленный мониторинг состояния принтера, также возможно объединение нескольких принтеров в печатную фирму с помощью Кураканэ. Вот. Также стоит отдельно отметить, это профили печати. Они были а, введены а, в версии 4.4, если не запоминяет память. Вот. А Если раньше в ультимейке для каждого типа материалов был один профиль по умолчанию, только различалась толщина слоя. То есть это был усредненный профиль для большинства задач. А теперь появились различные профили. Это существует инженерный профиль, где основной акцент отдается на геометрическую точность которые, ну, скажем так, максимально возможно для FDM-печати. визуальное качество профиль, где основной акцент отдается качеству поверхности, то есть это для моделей, которые впоследствии должны быть как-то презентованы, где, или где необходима минимальная механическая или химическая обработка. И черновой профиль, это для быстрой печати, когда нам нужно, например, выполнить несколько итераций быстро одного и того же изделия, для того чтобы посмотреть, подогнать, или какие-то простые детальки для массового производства, ну, скажем так, который нам необходимо быстро подготовить. Вот. И вот отдельно я хотел бы как раз рассказать про материалы. То, что все а, материалы, которые производится ультимейкер, они оснащены на все метками на катушках. Вот как раз на слайде видно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы принтер автоматически распознавал тип материала, когда мы загружаем принтер. За счет этого ведется приблизительный учет расходных материалов. материалы. Информация также передается в ультимейкер Кура, для того, чтобы мы могли смотреть, какой материал у нас уже загружен, то есть если даже мы подготовим задание, допустим, для другого материала, принтер нам скажет, что у вас не тот материал, попросит вас либо заменить его, либо, соответственно, переделать задание заново. Вот. Но, тем не менее, как бы, как я говорил, то, что Ultimaker — это достаточно открытая система, то есть вас никак не ограничивает в использовании сторонних материалов, более того, то, что... Ультимейте uh, сотрудничает со многими производителями, и сторонние материалы хорошо и очень стабильно печатаются на этих принтерах. Вот. Теперь, соответственно, перейдем непосредственно к разбору основных материалов и начнем, наверное, с самых известных. Это у нас ПЛА и АБС. ПЛА, он же полилактит, и очень называют полилактидной кислотой. Это, наверное, один из самых популярных а, материалов для 3D-печати а, благодаря всем качествам. Во-первых, это биоразлагаемый экологически чистый материал, то есть для его производства используются экологически чистые ресурсы, то есть это на основе крахмала, например, сахарный тростник или определенные сорта свеклы. Вот У этого материала очень как бы хорошая цветовая палитра, то есть многообразие цвета, они при печати данным материалом детали получаются очень высокоточные, очень хорошее качество поверхности и имеют легкий глянец. А, наверное, этим материалом легче всего печатать, то есть это отличный материал для знакомства с 3D-печатью. Потому что, во-первых, у этого пластика при печати практически полностью отсутствует усадка. Пластик не боится сквозняков, то есть более того, то, что он наоборот хорошо печатается при сильном охлаждении, то есть можно спокойно выставлять мощное охлаждение. Благодаря этому очень хорошо печатается нависание, то есть нет необходимости большом количестве поддержек. А, вплоть до того, что даже этим материалом можно печатать на холодном столе без разогрева. Ну, конечно, рекомендуется использовать различные средства для адгезии, но, тем не менее, можно печатать. Температура печати данным материалом порядка 200-240 градусов. Все это зависит от скорости и типа диаметра сопла, также от производителя материала. Вот, этот материал возможно использовать с материалами поддержки, как и водорастворимый ПВА, так и брековые. Отдельно об этих материалах мы поговорим в конце. Вот, то есть для чего это нужно? То есть, допустим, водорастворимый ПВА можно использовать, когда мы печатаем сложные геометрические формы, чтобы потом можно было их растворить и получить а, готовые изделия без как бы, явных погрешностей. Вот, а, чем характеризуется ПВА? Это твердый и прочный пластик. Он отлично обладает отличной спекаемостью слоев, но достаточно плохо поддается механической обработке. То есть его особо не пошкуришь, не потрешь, вот. но, тем не менее, возможно использование химической обработки. В данном случае используется химическое вещество дихлорметан, то есть им можно обрабатывать либо кисточку, либо окунать для более сглаж... получения сглаженных краев, то есть когда необходимо более аккуратной формы придать. Вот. Так как этот материал является натуральным то и достаточно, скажем так, ну, относительно других материалов имеет свойство разлагаться в природе, он неустойчив к ультрафиолету. То есть нельзя его долгое время находиться на ярком солнце. Вот, если он, конечно, не окрашен, он становится достаточно более хрупким и как бы его физико-химические свойства начинают теряться. Также этот материал отличается достаточно низкой теплостойкостью. Он при температуре 50-60 градусов уже начинает размягчаться. И в заключение хочу сказать, что он имеет свойство немного впитывать влагу. Но это как бы особо не характеризуется. То есть его достаточно правильно хранить, просушить его не обязательно. Вот. О хранении материалов мы обязательно поговорим в конце. Вот. Данный материал очень хорошо подходит для изготовления различных Вспомогательных средств в работе. То есть это различные насадки, шаблоны, трафареты, зажимы и прочие. Так как этот материал очень легко печатать, он хорошо подходит для различных презентационных деталей. То есть, это, медици... То есть это архитектурные макеты, макеты техники, различные медицинские макеты там, различных органов, там, ну, костей и так далее. Там. Прочее. Также а, есть информация о том, что некоторые пользователи используют этот материал для, как выжигаемый для детей вот. но К сожалению, никаких конкретных данных, о а его безвольности при выжигании найти мне не удалось. Вот. А, также очень материал, так как им очень легко печатать, он обладает практически полным отсутствием тактичности, он хорошо используется в образовательных проектах, учебных заведений. Вот. А, следующий материал это... АБС. Он достаточно широко и давно используется в промышленности, благодаря своей скажем так, низкой цене и механическим свойствам. Он является универсальным ударопрочным пластиком, он является более гибким, упругим, чем ПЛА. Его обычно используют для изготовления функциональных изделий, которые рассчитаны на долгий срок. То есть, почему? Потому что, в отличие от пыла, он практически не разлагается в природе. Вот. Также можно отметить высокую температурную стойкость, то есть он выдерживает температуру до размягчения порядка ста градусов, но тем не менее обладает усадкой при печати и достаточно низкой адгезии между слоями. А, то есть а, при печати необходимо четко выверенно держать температурный режим. Вот. А, а, модели лучше печатать без обдува детали или маленький обдув когда необходимо Сейчас. прошу прощения у нас какие-то подключения. А, температура печати у него в районе 225-260 градусов. Вот, также обязательно использовать нагретый стол порядка 90-100 градусов с применением клея для того, чтобы адгезия была хорошая и материал со временем не отславился. При печати он имеет специфически неприятный запах, то есть печатать не рекомендуется хорошо в проветренных помещениях. А, также у этого материала возможно использовать материал поддержки, это брековые хипс. Вот, значит, этот материал, так же, как и пла, обладает хорошей цветовой палитрой, он хорошо подходит для изготовления функциональных моделей или моделей, которые требуют дальнейшей покраски или обработки, потому что он очень легко шлифуется, его очень хорошо обрабатывать ацетоном, можно получать глянцевые, гладкие изделия, вот. АБС представляет собой недорогой подход к различным итерациям моделей. То есть, что это значит? Когда нам необходимо в короткий срок изготовить несколько, скажем так, вариантов изделия, чтобы можно было померить или посмотреть, а потом уже можно начать производить производство из литевого пластика из того же АБС. Вот. Также он хорошо подходит для печати декоративных изделий, которые э, в дальнейшем будут. Обрабатываться и покрашиваться. Вот. Также его стоит отметить как пластик, который можно изготавливать изделия, который рассчитан на долгий срок службы, так как он достаточно долго разлагается в природе. Но при этом нужно учитывать, что как и ПЛА, он тоже не любит ультрафиолет и со временем желтеет. Вот. Следующий материал, как раз, о котором я говорил ранее, это ХИПС, то есть это смесь стирола и генового паучука. Он очень похож по своим характеристикам на АБС, но он менее прочный, но обладает большей эластичностью. В промышленности он обычно используется для производства различных контейнеров и всякой упаковочной тары, то есть, вот, например, для кейсов, для DVD-дисков. А в 3D-печати он обычно не используется как отдельный материал, его обычно используют как материал поддержек для АБС а за счет его растворения делимонел. Это вещество, которое сделано на основе технического цитрусового масла, оно способно растворять этот материал. Вот. Но, тем не менее, он очень хорошо в применении для печати различных скажем так, изделий, где не требуется каких-то особых физико-механических свойств, то есть для изделий, макетов и так далее и тому подобное, потому что он достаточно при печати он имеет матовую фактуру, то есть слои, скажем так, мало выражены, вот, и так как и АБС, хорошо поддается механической обработке. Вот. Следующий материал это TAF PLA, это материал производства Ultimaker, это пластик на основе ПЛА, о котором мы говорили раньше, с добавлением акрила. Что это такое? Это, скажем так, пластик PLA со свойствами ABS, то есть у него аналогичная с ABS ударопрочность, но по сравнению с ABS более выраженная жесткость и устойчивость к деформации. Он также легко печатается, как и обычные ПЛА, то есть каких-то особых параметров печати нет, температурный режим у него также аналогичный и возможность использовать с обдувом, ну то есть при печати возможно использовать обдув что как бы хорошо характеризует полное отсутствие усадки. А температурная стойкость у него такая же, как и у обычного ПЛА, то есть это около 56 градусов, так же, как и ПЛА, и можно использовать водорастворимые поддержки. Он как бы Основное его значение, то, что он достаточно... Äh... <как> прошу прощения... Он хорошо подходит для изготовления функциональных прототипов а, больших размеров. То есть, когда, допустим, ABS, если мы печатаем большие изделия, то есть риск расслаивания или деформации. То есть данный материал при печати больших изделий, как раз а за счет того, что он ведет себя при печати, как и классический ПЛА, у него этих недостатков нет. Следующий материал нейлон, это полиамид, он является инженерным материалом, выпускается он в компании Ultimaker в двух цветах, это натуральный черный цвет. Также как и материал ABS, он достаточно давно применяется в промышленности при изготовлении различных, например, волокон одежды, техники различных изделий и в медицинской сфере. Вот. Что его характеризует? Это прочный изосостойкий материал, который не разрушается даже при сильной деформации, благодаря тем, тому, что он достаточно гибкий. Но главная его особенность в том, что он материал, который обладает низким коэффициентом трения и химической стойкостью. А, что это значит? То, что... <coughs> Прошу прощения. А... За счет этого, за счет низкого коэффициента трения, возможно изготавливать различные, скажем так, детали, которых работают на трение, там различные защелки, различные меха ну, детали механизмов, то есть это шестерни, втулки, там. или, например, за счет того, что данный материал хорошо обладает хорошей спекаемостью слоев, можно изготавливать детали, которые равномерно нагружены, скажем так, будут при использовании равномерно нагружены в разных направлениях. То есть не только по оси Z, допустим, как в случае АБС, потому что он имеет свойство расслаиваться. Данный материал обладает усадкой при печати, не настолько сильно выраженный, как АБС. Печать рекомендуется без обдува или использовать минимальный обдув при печати маленьких моделей. Вот. Также, как и АБС, рекомендуется использовать клей для адгезии, чтобы не было отслоения во время печати. Температура печати в районе 230-260 градусов в зависимости от скорости и типа сопла или бринкор. а Температура стола около 70 градусов. Теплостойкость он обладает средней, то есть это около 80 градусов. После 80 градусов его не рекомендуется использовать, потому что он начинает размягчаться и терять свои физико-механические свойства. Данный материал имеет свойство хорошо набирать влагу, то есть его обязательно рекомендуют сохранить в пакетах с силикогелем и просушивать перед печатью. Про хранение мы отдельно поговорим в конце нашего вебинара. Вот. Следующий материал – это семейство материалов CPE и CPE+. Это сапелеэфирные пластики от компании Ultimaker. Они относятся к инженерным материалам. Они имеют схожие физико-механические свойства при печати с популярным ныне печати материалом ПЭДЖИ, но от ПЭДЖИ они отличаются более высокой химической стойкостью. CPE, семейство материалов ЦПЕ объединяет в себе лучшие черты АБС и ПЛА, то есть им достаточно легко печатать, у него малая усадка, отличная успехаемость слоев. Он обладает отличной высокой прочностью на изгиб, достаточно эластичен и химический стойк, и менее водопроницаем, чем АБС и ПЛА. Но э, за счет его износа стойкости он менее подвержен царапи, царапинам, то есть его достаточно легко, а точнее сложно отцарапать. В связи с этим он тяжело поддается механической обработке. Вот, э, вкупе с от, отличной атмосферой стойкости, то есть его можно использовать на улице. Также он обладает очень хорошей ударопрочностью прочностью и химической стойкостью к различным растворителям и щелочам. А материал CPE отдельно отличается более высокой температурой, температурой стойкости, то есть его температура порядка, теплостойкость порядка 100 градусов. CPE классически рассчитан на температуру около 70 градусов. Также он, CPE, отличается повышенной ударной вязкостью. Для достижения хороших результатов печати рекомендуется наносить клей для улучшения адгезии. Температурный режим схож с пластиком ОБС, то есть это температура в районе 230-260 градусов, стол в районе 70-80 градусов. Данный пластик подходит для печати различных деталей, то есть это пластик универсальный для широкого крутита задачи, отдельно только еще стоит отметить то, что он достаточно химический стойк, то есть его можно использовать для изготовления при работе различных жидких средств. Вот. Следующий пластик — это PETG это всеми нам известный бутылочный пластик, который модифицирован гликолем для печати. Это необходимо для предотвращения кристаллизации пластика, которая происходит при нагревании. Как и в случае ЦПИ, он является нечто средним между ПЛА и АБС. Обладает он широкой цветовой палитрой, как и ПЛА, также как и ЦПИ, обладает хорошей ударопрочностью и гибкостью. То есть фактически это пластики, они взаимозаменяемыми. Вот. Также он стоит к ультрафиолету и различным химическим веществам. Термостойкость у него выше, чем у ПЛА, около 70 градусов. Данным материалом, так как Эципе, достаточно легко печатать, он обладает отличной спекаемостью слоев и низкой усадкой. Вот, то есть у него практически отсутствует запах при печати. Температура печати зависит от производителя пластика, потому что его производят многие компании, и температурные режимы могут быть разные. Вот. Для достижения хороших результатов печати также рекомендуется использовать клей. Хотя, тем не менее, этот пластик обладает отличной спекаемостью слоев. А пластик практически не подвержен впитываем влаги, но все-таки рекомендуется его хранить в пакетах, чтобы не набирал ее. То есть все-таки какая-то степень присутствует. Вот. Он подходит для печати различных моделей, которые эксплуатируются как и в домашних, так и в уличных условиях. Печать, например, различных сувенирных продукции типа брелков, где существует постоянное трение, механическая нагрузка. Так же, как и ПЛА, это печать различных насадок, инструментов и деталей, и механизмов. Вот. То есть это так же, как и ЦПЕ, скажем так, универсальный пластик с балансированными характеристиками для широкого спектра задач. Вот. Следующий пластик это ACA. Это акрилонитрил, стирол, акрилат. Является он, скажем так, прямым родственником БС. Главное его отличие от АБС это в том, что он атмосферостойкий, у него хорошая стойкость к ультрафиолетовым излучению. Он, в отличие от АБС, не желтеет со временем. Также, как и АБС, он хорошо поддается механической химической обработке, то есть это шкурение, химическая обработка, это ацетон, и как бы за счет этого он как бы хорошо обрабатывается. Но за счет этого... Он не подходит для изготовления трущихся изделий, как, допустим, для нейлона. Мы можем изготавливать пар трений и шестеренки. В а печати он полностью, скажем так, является аналогом, как и АБС, также обладает достаточно сильной усадкой и боится сквозняков при печати. Температурные режимы у него такие же, как и АБС. Вот, а, то есть а, основное, основная сфера применения этого материала — это печать различных деталей для уличного применения. То есть вот различные щитки, которые вот мы видим на слайде справа, там, различные... Скажем так, детали для осветительной техники или различные детали или прототипы для автомобильной промышленности. А следующий пластик это СБС стиралобутодиен-стирол. Он отличается низкой токсичностью. Его очень часто применяют в медицинской технике. Он при печати обладает достаточно низкой усадкой. Его можно, скажем так, расположить между. Обычными пластиками и эластичными материалами типа ТПУ и Флекс, которые будем рассматривать дальше. То есть он достаточно а, мягкий, эластичный для обычного пластика, но не обладает высокой способностью к растяжению, как эластичные материалы. А, параметры печати у него схожи, спа, схожи с пластиком ЦПЕ, то есть это температура печати в районе 240 градусов, температура стола в районе 70-90 градусов в зависимости от производителя. А, печать лучше производить без обдува и со слабым обдувом, когда нам необходимо напечатать мелкие детали. Он не требует каких-то специальных мер по хранению, так как считается, что этот пластик не впитывает влагу. Но, скажем так, основное свойство при печати, то что он э, обладает высокой степенью прозрачности, то есть порядка 93%. Э, процентов. Вот, то есть, Когда напечатанную модель мы сделали, он обрабатывается химическим образом, то есть это дихлорметан, который мы обрабатываем, или сольвент. После обработки он становится прозрачным, что как раз хорошо подходит для изготовления модели, где необходима прозрачность готового изделия. То есть это различные плафоны, светильники, различные элементы декора, вот как вот вазы, которые напечатаны на слайды, или различные, скажем так, макетные изделия, где необходима прозрачность. Вот, а теперь мы перейдем к инженерным пластикам, эластичным. тпу 95 А, Это термопластичный полиретан, который выпускается в компании Ultimaker. Он является инженерным материалом для различных промышленных приложений. Вот, он является... <coughs> Прошу прощения. А, материал достаточно износостойкий. А, и эластичный материал, то есть... А, он, помимо того, что он эластичный, у него еще, скажем так, он обладает большим удлинением на разрыв. Твердость у него 95 единиц по шкале Шора. Обладает он отличной химической стойкостью, то есть он очень химически стоит к различным щелочам, маслам, бензинам и даже слабым кислотном. Его отличает также достаточно большая температурная стойкость порядка 100 градусов при печати он ведет себя достаточно стабильно, обладает достаточно низкой усадкой, очень хорошую межслойной адгезию, но тем не менее при печати эластичными пластиками нужно соблюдать, скажем так, определенные правила, То есть эта печать производится всегда на низких скоростях, то есть не более 30 миллиметров в секунду, и постоянных скоростях без ретрактов. Что это значит? То, что желательно, чтобы скорость, скажем так, стенок, скорость заполнения, скорость дна и крышки была постоянна, чтобы, скажем так, давление в сопли не изменялось. Потому что если оно будет часто изменяться из перепадов скорости или откатов ретрактов, то возможно, скажем так, появление наплывов и различных пузырей на моделей. Вот, если это соблюдать, то это как бы позволяет добиваться хороших результатов печати. Материал достаточно гигроскопичен, то есть имеет свойство впитывать влагу. Его рекомендуется хранить в многоразовых пакетах зиплок с силикогелем, который помогает, скажем так, изымать вагу из материала. Вот, и также его возможно просушивать при необходимости. А, какие сферы применения? То есть, это функциональные прототипирование, где требуется эластичность, различные защитные кожухи, чехлы, прокладки, а, или, например, для прототипирования изделий, где, скажем так, необходима взаимосвязь с физиологией человека. То есть, это различные, допустим, браслеты или вот, допустим, подошва для обуви, которые можно как бы, примерить или посмотреть. Вот, еще один эластичный материал это, скажем так, материалы, которые относятся к флексам. То есть, это материалы на основе термопластичных ластомеров. А, обычно для 3D-печати они производятся более, чуть более мягкие, чем мы чем ранее рассматриваем ТПУ 95 а. Твердость у него порядка 80-85 единиц по скале шора, в зависимости от фирмы-производителя. Так же, как и ТПУ, он является пластиком, который обладает хорошей износостойкостью и химической стойкостью. Механическая обработка его затруднена, то есть его нельзя шкурить, он, скажем так, будет неэффективно шкурить. Его можно резать или склеивать, но при этом склеивать его необходимо специальными склеями, типа, вот, например, момента, который обладает резиноподобным составом. Так же, как и ТПУ, он обладает достаточно низкой усадкой. Печать а, всех эластичных пластиков рекомендуется проводить на маленьких скоростях. То есть здесь те же самые правила для, как для ТПУ, они актуальны. Температура печати 220-240, 100, около 80 градусов. Но температурные режимы, опять же, в зависимости от производителя, могут варьироваться. Вот. Он подходит для печати различных технических изделий, где требуется эластичность и гибкость. Как бы, например, вот прокладки, уплотнители. Возможно, за счет его достаточно мягкости изготовления различных вибропоглощающих демперов или прокладок. Вот, как и ТП, данные материалы они достаточно гиброскопичны, поэтому их рекомендуется сохранить в индивидуальных пакетах. Вот, далее мы перейдем к следующим инженерным материалам, уже как бы отойдем от флексов. Следующий материал — это поликарбонат. Это материал, который достаточно давно, как и АБС, применяется в промышленности. Он является одним из самых крепких пластиков, которые доступны для 3D-печати. В промышленности его используют в основном для светопропускающих изделий, потому что у него большой коэффициент светопропускания. Например, такие как фары автомобилей, различные линзы, маски для аквалангов и как бы вот даже вплоть до того, что из него изготавливают, скажем так, панели для строительства, которые используются в козырьках, где необходимо светопропускание. Он отличается достаточно высокой температурной стойкостью, это порядка 110 градусов. Его достаточно легко, скажем так, он огнеупорный, то есть его достаточно сложно поджечь. Он очень прочный стойки является он умеренно гибким материалом. У него отличная атмосфера стойкости, то есть его можно спокойно использовать без предварительной обработки на улице. Вот. Материалом достаточно сложно печатать, он подвержен усадке во время печати. Для этого обязательно рекомендуется использовать клей и в куре отдельно использовать, включать кайму, которая повышает, скажем так, увеличивает площадь прилегания к стеклу, в данном случае, если мы говорим про ультимейкеры, что позволяет как бы улучшить адгезионные свойства, чтобы во время печати он не оторвался. А температура у него варьируется печать в районе 260-280 градусов и стол порядка 110 градусов. Поликарбонат имеет свойство впитывать влагу, поэтому так же, как и ранее рассматриваемый материал, его обязательно хранить в зепловых пакетах с силикогелем и рекомендуется даже просушивать перед печатью. Он подходит для печати технических изделий, где требуется высокая прочность или где необходима работа в среде повышенных температур. То есть это, например, изготовление различных... Детали для походного снаряжения, где требуется повышенная, скажем так, ударная прочность. Это функциональный прототип различных деталей механизмов, даже вплоть до того, что можно изготавливать насадки для инструментов. Так как он обладает хорошей светопропускаемостью, его можно использовать для деталей осветительных приборов и деталей оборудования различного или для автомобилей, различные насадки там, или элементы корпусные или что-то подобное. Вот. Следующий инженерный материал – это полипропилен. Он также достаточно давно используется в промышленном производстве для различных химкостей, для широкого спектра химических жидкостей. То есть это различные щелочки, кислоты, спектросодержащие. Также он хорошо используется в медицине для производства шприцов или водопроводных труб. Его отличительная особенность – то, что он химически инертный. То есть он практически не взаимодействует с скажем так, с веществом, которого он соприкасается. Компания Ultimaker выпускает их только в одном натуральном прозрачном цвете. По своим физико-механическим свойствам он очень похож на нейлон. То есть, как я уже говорил, он обладает хорошей химической стойкостью ко множеству щелочей и кислот отдельно как бы, отметить как и нейлон износа стойкость, и что самое главное, отличное сопротивление усталости. Что это значит? То есть, он э, восстанавливает свою форму после как бы, сильной деформации, если мы сжимаем сгибаем, складываем модель, то есть он достаточно хорошо возвращается обратно. А, так как он применяется для изготовления различных тар для химических веществ, он хорошо для использования влажных, для, и он хорошо использовать, где необходимо влажный, точнее, где участвуют влажные среды. Вот. Также отдельно можно отметить то, что он достаточно хороший диэлектрик и обладает хорошей теплостойкостью, то есть его температурная, температура мы удерживаем порядка 105 градусов перед размягчением. А, также, а, но ну, тем не менее, у данного материала есть определенные недостатки. то есть он становится хрупким при минусовых температурах, он начинает скрашиться и лопаться. Вот. А, так как и... А, <coughs> прошу прощения. Данный материал легко воспламеняем, то есть он достаточно хорошо горит и чувствителен к ультрафиолету, то есть его наружное использование не рекомендуется. Данный материал не очень популярный для печати, потому что он обладает очень сильной усадкой. Температура печати обычно 205-220 градусов, температура стола составляет от в районе 85 до 100 градусов, в зависимости от выбранной скорости печати и конфигурации различных сопел и прочее. Для печати обязательно рекомендуется использовать клей и кайму для улучшения ангезии к столу. Печать рекомендуется производить без обдува детали. Основные сферы применения это печать изделий, которые работают в жидкости или работа, когда необходима работа во влажных средах. А также этот материал возможен, скажем так, использование этого материала возможно, когда необходим контакт с пищевыми продуктами. Отдельно стоит отметить, что благодаря своим, скажем так, особенностям, как и нейлон, он хорошо подходит для печати различных петель, защелок, которые будут постоянно туда-сюда открываться, закрываться, или различные, например, лабораторные оборудования, где по каким-либо причинам, например, температурной стойкости нейлон может не подойти. А, вот. а, и еще один материал ⁇ это полиметил метаакрилат. Это всеми нашим известная как бы, в промышленности акриловая смола, также он известен под маркой Plexiblast, торговая марка. А, в промышленности он обычно применяется для изготовления различных светопропускающих элементов. То есть это линзы для очков, аквариумов и декоративные, ой, прошу, тащили, и декоративные панели в строительстве. 3D-печати он используется достаточно редко. А для возможности печати обычно он модифицируется за счет добавления различных сторонних пластификаторов. Он является твердым ударопрочным пластиком, похожим на PG по своим физико-механическим свойствам, но достаточно, а, их достаточно сложно печатать из-за его высокой усадки. Он обладает, как я говорил, высокой степенью светопропускаемостью, так же, как и ABS, его возможно обрабатывать ацетоном. При печати Возможно использование поддержек хипсы и в качестве материала поддержек. Но как бы в 3D-печати его основное направление это использование для изготовления мастер-моделей для выжигания и последующего литья различных металлов или других. А, за счет того, что этот пластик а, обладает практически полной беззольностью, когда его выжигают. Вот. А, на этом мы перейдем а... С, как бы с, окончили с основными типами материалов? Теперь я вам расскажу про композитные материалы. Что такое композитные материалы? Это э, материалы, которые так состоят из основы матрицы и различных наполнителей. Это необходимо для того, чтобы придать, а, скажем так, материалу определенные физико-механические свойства. А в 3D-печати обычно используются всеми нами знакомые а, основы матрицы. Это PLA и ABS. А, скажем так, наполнители могут варьироваться в зависимости от производителя, потому что их на сегодняшний день очень много. Вот. А большинство композитных материалов являются абразивными, то есть что это значит, то есть они подвергают повышенному износу как механизм подачи, так и в значительной степени сопла, то есть классические сопла, которые обычно сделаны из латуни, могут приходить в негодность буквально после нескольких часов печати, то есть при печати материалом, скажем так, увеличивается диаметр сопла и, соответственно, качество печати значительно ухудшается. Вот. подобные материалы выпускаются многими мировыми, так и российскими производителями. А далее мы поговорим об основных типах, какие они бывают. А, ну, извините, немножко забыл, да, сейчас я расскажу вам, соответственно, про то, как компания Ultimaker, скажем так, сделала возможным печать без урона принтеру композитными материалами. Она представила, во-первых, Printcore CC Red, который я говорил в самом начале, а главная особенность то, что у него кончик, скажем так, сопла выполнен из рубина. Вот можно как раз посмотреть то, что является спрессованным, то есть идет внешний рукав и идет внутренний рукав, и вот этот кончик там прессовывается. Соответственно, так как рубин является достаточно прочным скажем так, материалом при печати композитами, он не подвержен износу. Также был переработан механизм подачи. Вот как раз здесь на фотографии то, что подающий механизм был выполнен из закаленной стали, что, опять же, помогает справляться с образивностью материала. Вот. Если мы говорим про композиты, то их можно охарактеризовать, их печать следующими правилами. То есть это... Такие. Это обязательно использовать правильный сопл или принтер для предотвращения быстрого износа. То есть принтер сам принтер должен быть подготовлен для печати подобных материалов. А при печати данными материалами рекомендуется выключать ретракты. То есть из-за того, что когда ретракт это... Возвращение и поступление пластика. Когда внутри сопла постоянно туда-сюда ходит пластик, из-за этого повышается вероятность засорения, за скопления волокон внутри сопла, как раз волокон наполнителей. По этой же причине рекомендуется использовать сопла большего диаметра. принткорсе Сирет опускается диаметром 0,6 в избежание засорения сопла. Вот. Скорость печати также рекомендуется уменьшить. За основу скорости можно брать, скажем так, материал основы. Если мы говорим про ПЛА, то есть у него определенные скоростные характеристики, которые мы печатаем на принтере, желательно их уменьшать относительно этого материала. А температура печати этих материалов также обычно выше, чем у материала основы, за которые взяты принтеры. Вот, композитные материалы делятся на несколько типов. Первый, который мы рассмотрим, это композитный материал с добавлением углеволокна или стекловолокна. Основой матрицы обычно уступают инженерные пластики типа АБС, нейлона или пролипропилина. За счет добавления углеволокна данные материалы скажем так, приобретают свойства. Печати с более низкой усадкой, то есть они ведут себя более стабильно, они становятся более прочными, температуростойкими, вплоть до 150 градусов. Они обладают отличной атмосферостойкостью и стабильны при воздействии в ультрафиолет. <coughs> Если сравнивать их с материалами без заполнения, то есть материал основы. А модели, как вот показано на слайде, отличаются привлекательным внешним видом. Стенки моделей матовые. И ширшавые на ощупь. Печать с помощью данных материалов, возможно, совместно с материалом вот Но здесь необходимо отталкиваться от совместимости основы данного материала. Печать данными композитами очень хорошо подходит для изготовления деталей и прототипов, которые используются и будут использоваться в агрессивных средах или, допустим, будут подвергаться значительным механическим нагрузкам. То есть это различные детали для веломототехники, допустим, авиамоделирование при изготовлении корпусных деталей для дронов, очень часто их используют. Также их можно изготовить, благодаря свойствам материала, возможно, изготовление запасных частей в промышленности для различных станков и даже автомобильной строительницы. Следующий тип материала — это композитные материалы с древесными волокнами. Они как бы тоже являются достаточно популярными, но они уже, скажем так, принадлежат другой группе. Главная особенность данного, скажем так, Материалы ⁇ это его эстетическая привлекательность, когда необходимо. Но, тем не менее, за счет как бы, вот, выполнения данного композита, древесных волокон, материал доста становится достаточно, то есть у него снижается гибкость и прочность. Материалы данной основы, они так как являются больше декоративными, обычно основу уступает это пола пластика с различным содержанием, это 10 или 30 процентов древесных волокон. А при печати данных, данными материалами необходимо тщательно следить за температурной печати, потому что в зависимости от температуры нагрева древесные волокна могут по-разному себя вести. То есть если мы ставим где высокую температуру, то есть это вызывает потемнение материала. Если мы ставим достаточно слишком высокую температуру, то в большинстве случаев произойдет засорение сопла из-за того, что материал будет пригорать внутри сопла. Вот. данный материал достаточно сильно впитывают влагу, потому что как раз вот за счет того, что в нем содержатся волокна древесины. Его обязательно необходимо хранить в индивидуальном пакете и просушивать перед печатью. Он а, за счет древесных волокон хорошо поддается механической постобработке. То есть шлифовка во многом схожа со шлифовкой, скажем так, древесины или даже ну, больше, наверное, ДСП. А материал подходит для печати декоративных изделий, это основное его направление, где вот важно передать именно фактуру древесины скажем так, а благодаря вот шершавой форме то что вот слои да обладают достаточно шершавые они скажем так при печати слои менее заметны вот а к сферам применения можно отнести то есть это изготовление различных мебельной, декоративных фурнитуры архитектурных макетов для пример диарамы, где требуется передать древесину или предметов интерьера как-то использовать вот. И следующий тип материала композитного это материал с металлическим порошком. Он также относится к декоративным материалам, если можно так выразиться. Основой также выступает ПЛА, чуть реже бывает АБС с наполнением из металлического порошка. В пропорциях обычно от 50 до 80%. Часто представлен широкий спектр, скажем так, наполнителей это, допустим, бронзовые порошки, латунь, медь, алюминий и даже есть из нержавеющей стали. Он отличается достаточно высокой плотностью, то есть при схожем весе материала, допустим, мы возьмем катушку один кг ПЛА и один кг, скажем так, материала с металлическим порошком, длина прутка у материала с металлическим порошком будет значительно короче, то есть материал такой тяжелый получается. Обычно для, скажем так, придания внешнего, эстетически внешнего вида данный материал обрабатывается металлической щеткой и потом металлической ватой, чтобы материал, скажем так, вскрылся и э, ему придается, скажем так, эффект полированного металла, как вот можно посмотреть на картинках, то есть модели становятся гладкими и лоснящимися. Такие материалы, опять же, э, в декоративной серии хорошо подходят различных моделей, где важно передать так, вес и фактуру металла, то есть это, например, сувенирная промышленность, различные статуэтки, там дюсты и подобное, вот, а, также очень хорошо использовать и изготовление изготовлении макетов, то есть это диорамы, также можно использовать для изготовления различной металлической фурнитуры, то есть это различные защелки или там, допустим, для мебели, что-то подобное, вот, а, как бы а, это были основные спектры а, точнее, основные типы композитных материалов, но на этом они как бы не заканчиваются. На сегодняшний день их достаточно много. А, существуют также композитные материалы с магнитными дополнителями, даже существуют которые а, только проводящие, то есть они их достаточно много, и они появляются на рынке каждый день практически. Ну, это, конечно, нутрировано, но, тем не менее, как бы спектр их постоянно растет, и... Сферы деятельности тоже применяются, то есть различные. Вот, теперь мы перейдем а, к рассмотрению материалов поддержки. Их у нас два: это ПВА, Ультимейкер и Брейковей. ПВА это поливиниловый спирт. Он, а, скажем так, является нетоксичным и биоразлагаемым материалом. Он легко растворяется в воде, но при этом, так как он является нетоксичным, его можно безопасно сливать в канализацию. Для печати данным материалом применяется как раз Spring Core BB. Ключевая особенность в том, что у него сопла более выполнено за счет того, что, как на картинке, более острый угол. Это нужно для предотвращения пригорания и образования пузырьков при печати. ПВА печатается обычно при температуре 215-225 градусов. Температура стара обычно, так же как и пыла порядка 60 градусов. Рекомендуется использовать клей для печати. Как следствие растворимости данный материал, конечно, имеет свойство впитывать влагу. Его обязательно хранить в индивидуальном пакете с силикогелем и рекомендуется перед печатью непосредственно просушивать, потому что от этого много как раз зависит его так последующая печать ниже на слайде можно посмотреть таблицу совместимости, которая с различными материалами. А там где вот указана циферка и в кружочке это значит что печать возможно, но с некоторыми ограничениями. например, при печати ABS возможно печать только небольших изделий, потому что при печати больших моделей велика вероятность что модель будет расслаиваться, именно материал поддержки будет отходить от материала, соответственно основного будет Деформирован. А, ТПУ, так как а, является эластичным материалом из-за постоянных откатов и ретрактов, соответственно, на модели как бы печать возможна, но периодически могут появляться различные наплывы и пузыри на готовой модели. То есть этим, это нужно учитывать при печати данных материалов. Вот, данный материал как раз, вот, как я говорил, с а, пор растворяется в воде. Его обычно помещают в теплую воду, обычно теплая вода, чтобы быстрее сократить сократить время и быстрее его растворить вот а, периодически воду также можно помешивать чтобы ускорить вот, растворение обычно занимает порядка нескольких часов в зависимости от геометрической сложности и соответственно размера модели. как вот процесс растворения как раз вот можно посмотреть на слайде а, следующий материал это материал breakaway это фирменный материал ультимейкер, он тоже является материалом для поддержек, он является смесью полиолитана, то есть это ТПУ и полилактида. ПЛА. А, основная особенность в том, что этот материал легко удаляется механическим путем, то есть он подходит для изготовления моделей, которые без сложной геометрической формы, но требуется уд легко удалить материал поддержек. <coughs> От себя должен отметить то, что при печати данным материалом а, в тех местах, где модель соприкасается с, скажем так, с потерянной поддержкой, они обладают очень хорошим внешним видом. То есть не нужно какую-то вот специальную механическую обработку делать, как вот если бы мы его, допустим, печатали из одного материала, и после этого нам приходилось бы там что-то обрабатывать. Печатается он с помощью классического принткора АА, то есть не требует каких-то специальных принткоров температуры. При печати у него 215-230 градусов. Рекомендуется также, как и для ПВА, использовать крей для лучшей адгезии. Пластик, в отличие от ПВА, рекомендую, ну, достаточно легко хранить. То есть у него нет такого яркого выраженного набора влаги, и, соответственно, нет необходимости его хранить специально как бы и прочее. То есть он может спокойно храниться на полке. А, также снизу расположены таблицы совместимости. Она более широкая, то есть можно печатать и АБС, и нейлоны, и ЦП ⁇ но так или иначе существуют ограничения. Например, поликарбонаты, и ТПУ-95А. Поликарбонат также, как в случае с АБС, печать а, небольших моделей. При печати больших моделей возможно расслоение материала поддержки и... Материала основного в данном случае поликарбоната ТПУ, так же, как и ПВА, это рекомендуется, соответственно, за счет того, что появляются при смене материала так или иначе ретракты, возможны различные наплывы или пузыри на стенках модели. Вот. А Теперь в качестве завершения поговорим про хранение материала, потому что это достаточно важная вещь, от которой зависит как бы, результаты печати. Скажем так, если мы храним материал без каких-то спецсредств, то есть без пакетов просто на полке, он имеет свойство покрываться пылью. А пыль это, скажем так, враг для 3D-печати, потому что из-за этого может засориться сопло. Вот. Катушки рекомендуется обычно хранить в индивидуальных пакетах, потому что скажем так, производители пластика обычно всегда поставляют свой пластик уже в пакете и даже в картонной коробке. Пакеты обычно многоразовые, как раз для того, чтобы удобно можно было хранить, закрывать. Но, тем не менее, если пластик у вас уже загрязнен, то есть на нем большой слой пыли образовался, то вы можете просто напечатать на принтере, вот как представлен на картинках, различные вариации фильтров, которые ставятся перед механизмом печати. И за счет этого фильтр вот счищает пыль и в сам принтер уже подается пластик чистый, что, конечно, как бы приводит, точнее уменьшает в разы степень загрязнения, ну, засорения сопла. Вот. А также еще здесь как бы отметить к общем, так правилам хранения материала то что как я говорил то что некоторые пластики боятся прямых солнечных лучей вот. то есть они со временем из-за того из-за этого могут изменять свои свойства материала может становиться ломким и даже менять свой цвет вот общие, как бы рекомендации усредненные то что по хранению материалов они в принципе актуальны вообще для хранения всех как бы, то есть материалов то есть это рекомендуемые температуры хранения при плюсовых температурах, то есть от 10 до 30 градусов, соответственно, в темном месте, доступны для солнечных лучей. Вот. И желательно поддерживать небольшую влажность воздуха для того, чтобы материалы, которые подвержены впитыванию влаги, ее меньше впитывали. Вот. Как раз вот здесь можем, мы перейдем, как раз вот поговорим про материалы, которые очень подвержены впитыванию влаги. Это нейлоны ПВА. Из-за этого при печати материалом достаточно тяжело печатать, он становится хрупким, хоть для того, что даже может сменяться диаметр прутка. При печати этими материалами, когда они отсырели, материал обычно щелкает, пузырится, то есть это сразу заметно, появляется недоэкструзия материала, материал очень часто пригорает и забивает сопло, вот, и это актуально для ПВА. Для предотвращения набора влаги материалом, их рекомендуется хранить в многоразовых гип-лоп-пакетах, которые представлены как раз силикогелем, который впитывают влагу. Если у вас все-таки материал отсырел, так или иначе, ну такое бывает, то его необходимо просушивать перед печатью Из подручных средств вы можете здесь осуществлять просушку в самом принтере. То есть вам необходимо включить подогрев стола небольшую температуру, то есть это 50 градусов, около 50, чтобы пластик не начинал размягчаться более и не нарушалось геометрические как бы, свойства прутка, и поместить туда катушку где-то на 2-3 часа, чтобы скажем так, материал просох. После этого можно начинать печатать. Но при этом рекомендуется между, скажем так, поверхностью нагрева стеклом и положить какой-нибудь, скажем так, прокладку, либо лист бумаги, либо материал в оригинальной картонной упаковке, чтобы не было прямого взаимодействия контакта с нагреваемой поверхностью. Вот. А на этом наш вебинар подошел к концу. Вот, как бы основные. Материалы, которые у нас доступны на российском рынке, мы разобрали, также мы поговорили о хранении материалов. А сейчас а, я посмотрю чат и посмотрим, какие у нас, если появились вопросы, я на них постараюсь вам ответить. Uh, возможно ли приобрести отдельно сопла для Printcore? Uh, нет, uh, это невозможно, они продаются в сборе, то есть Printcore идет как отдельный узел, как я уже говорил, или как вот сменный картридж, то есть они продаются только вот в сборе целым модулем. Uh. Второй экструдер используется только для поддержек или может использовать как основной экструдер. Второй экструдер для градиентной двухцветной печати. Да, конечно, вы как бы это полноценные два независимых механизма. То есть вы можете использовать и как материал поддержек, то есть основной материал поддержек также использовать, допустим, двухцветную печать. Здесь как раз вот мы можем вернуться. Сейчас, а, наверное, сейчас мне не получится вернуться. Мы очень можно допустим, использовать при печати пыла, то есть у нас, допустим, идет печать основным материалом, и также материал вторичный, то есть для каких-то деталей. То есть, в принципе, здесь нет ограничений на использование каких-то вот... Именно. Также возможно изготавливать детали, которые, то есть двумя разными материалами. Но здесь, конечно, нужно очень, скажем так, смотреть и экспериментировать по совместимости, потому что не все материалы имеют свойство между собой корректно спекаться и скажем так, хорошо работать. А это актуально для Ultimaker 3 Extended. Ультимекер Ultimaker 3 Extended там также два независимых механизма подачи, но Ultimaker 3 Extended скажем так, на нем нельзя использовать PrintCore CC для композитных материалов, потому что он не подготовлен для печати композитами, механизм подачи у него не модифицирован. А так, да, вполне себе можно использовать, допустим, двухцветную печать на Ultimaker 3 без проблем. Вот. Ну, на этом, наверное, я надеюсь, что вам было интересно. Вы смогли получить какие-то, может быть, новые какую-то информацию, хотя, несмотря на то, что данные материалы уже, наверное, не раз были, скажем так, освещены в интернете, но ну, надеюсь, что-то было интересно. На этом я говорю вам спасибо, что присутствовали на вебинаре. Всего доброго, до свидания.